Субтитры <laughs> В общем, периодически на канале задают вопрос показать, где мы живем. Мы не готовы показывать квартиру, в которой живем на данный момент. Но в рамках перманентного рассказа там о том, как мы, при... <с> как мы переехали в Таиланд, мы хотим рассказать, в каких квартирах мы жили с самого начала. То есть, тут... С первого дня пребывания в Таиланде. Дня. Это будет нестандартный обзор <с> домов <с> и <с> квартир. Да, самый нестандартный обзор недвижимости. Начинаю с трущоб. <с в общем, будет интересно. За нашей спиной находится фонтан с дельфинами. Пожалуй, самая достопримечательная точка города в плане ориентира. Всегда на него равнялись, когда кто-то хотел найтись в городе, либо сориентироваться, куда идти. И за ним дальше идет улица Наклая. Мы не просто так здесь, здесь начиналась история нашего освоения Паттайи. Как и у многих, между прочим, Паттайя начиналась с улицы Наклая. Так как я приехала первая в 2005 году, показываю свою первую роскошную квартиру недалеко отсюда. В глубокой Украине. В джунглях. В джунглях. И да? мимо фонтанов с дельфинами мы отправляемся по Северной улице в сторону Соку Вита. фактически до а, третьей. Проезжаем Теска Лотос. И на перекрестке с третьей улицы поворачиваем налево. В 2005 году эта улица выглядела как тропа в джугах. Да, здесь были деревья и трава выше головы, абсолютно некуда было идти. То есть фактически вплоть до твоего дома, там беднеется уже коричневое здание, здесь ничего не было. Слушай, тебе не страшно было ходить по ночам? Страшно очень. Но ты была молодая и безбашенная, да, я так понимаю? Я была молодая и верила еще в то, что я Давай запаркуемся у Фэмили Марта, которого, конечно же, тоже не было. Эта улица называется Рой-Лан или Сотня домов, не знаю вообще туристы доходят сюда или нет, но э, именно сюда я попала практически сразу же после аэропорта. Приехав в Паттайю, мне надо было найти квартиру, я не знала ни города, ни расположения, ни даже примерно где тут живут люди, поэтому сотрудник из офиса, куда я устроилась работать, привезла меня в этот дом. Этот дом только построился в 2005 год. Он весь хрустел, пах краской, комната не затейливая внутри с кроватями и шкафами, там больше ничего не было были полностью обтянуты пленкой. Квартира здесь стоила 4500. Я не знала тогда дорого это или дешево, но мне показалось, раз сюда привезли, это близко к офису надо брать. Ну, в 2005 году здесь в округе, кроме этого здания, по-моему, ничего и не было, да? Да, здесь вокруг ничего не Фэмили. было абсолютно, никаких не family. Мало того, здесь не было даже вот этих вот, никаких столовок тайских. Здесь просто были джунгли, вплоть до самой северной улицы. Ничего, я просто шла вдоль джунглей, что днем, что утром, что ночью. И именно здесь вот мама ко мне приезжала на сон кран, мы здесь жили, подружка ко мне сюда приезжала. И очень много я писала у себя в инстаграм про эту квартиру, то что у меня тут не было ни телевизора, ни водонагревателя, ни кондиционера, ничего. Такое аскетичное жилье. И чтобы вы понимали, гиды, которые приезжали в те годы, практически все жили в таких вот кондиках, как мы их называли, на самом деле там нет ничего. Какие бассейны, какие тренажерные залы. Ну как бы вам и не надо было, вы приходили сюда заночевать? Конечно, это было дешево, доступно и ничего никому не надо было. Сколько сейчас стоит, не знаю, давай спросим. Я здесь никогда не был. Слушай, ну вообще, общага, общага, конечно. О, вообще, 2005-й камбэк. Да? Это она. Все, прекрасно. А. Ну, в общем, у меня было на другую сторону, а поэтому у меня был полфранка больше. А есть здесь теперь тут могут принести телевизор. Да, вот а да, да, да. да, но ну, да. он вот такая у тебя была, да? Yeah. Стоило 3500. пятьсот. Вот был все был вентилятор и нифига. И вот такая же кровать, uh -huh. и я постелила на нее полотенце, потому что у меня не было постельного белья первых полгода. Вид практически не изменился, кроме того, что построили здание, а так просто были деревья. Вообще отлично, все, антикризисное предложение, 3500. На балконе можно готовить, да? Да, можно на балконе поставить. А это что за дверь? Это а, туалет, Окей. Что, Wi-Fi есть? Wi-Fi, есть. Wi-Fi free. Wi-Fi room free. Да, смотри, чтобы постираться машинки на улице есть. 40 бат за стирку. Аппарат водичку набрать, 1 бат за литр, питьевую, фильтрованную. В итоге. 15 лет назад эта комната без всего, вот как вы ее сейчас видели, в точности такая же, только все было в полиэтилене, все плохой Смотри, та же да? самая мебель, не непостильном плянче, стоило 4 500, потому что здание новье, прошло 15 лет, теперь эта комната с убитой мебелью, сушатанной, стоит 3 500, но еще я вспомнила одну историю, что прямо вот с этой парковки, сзади меня стоят мотобайки, у нас угнали мотобайк, ко мне приезжал брат в гости, мы взяли на месяц мотобайк, и буквально через неделю кто-то приехал, перекусил цепочку, Бочку и мотобайка сейчас. А это история, как я переехала в другую квартиру. Да. Ну и, наверное, моя очередь, потому что следующий приехал я и. и жил не по, неподалеку, не по подалеку. соседству. А ты в то время жила здесь, я а там? Нет, я... А, ты уже сменила да, квартиру, это... да? Но все равно неподалеку. Ну да. Мы переместились к улице Наклая, это 27-я Сойка. Я сюда приехал в 2007 году, это был мой первый дом. Давайте пройдем до конца этой улицы и посмотрим вообще остался ли еще этот дом и эта деревня. Дойдя до конца этой улицы, если повернуть налево, то можно увидеть такой симпатичный мини-поселок. Называется TV Hometown. Там у нас был корпоративный дом, где мы жили всей командой, которая делала русское телевидение в Таиланде. Там же жили у нас некоторые сотрудники, кто работал там, допустим, а на, на квадроциклах. По-моему, был, но, по по-моему, был всегда открыт. Охраняемый поселок с достаточно дорогими домами внутри. Поселок очень маленький, очень уютный, только одна улица. И все дома разные. То есть он строился не как сейчас. Многие поселки строят. шаблону С типовой застройкой домов. А каждый дом тут как будто проектировался отдельно под заказчика. Не все разные. Есть огромные вообще дома. Слушай, ну вывесок в аренду вообще нет. Да. Раньше было много вывесок в аренду, и вот сейчас все. Вот мы прошли весь поселок, нету. Ничего аренды не сдается. Угу во дворе макашница стоит. А во! Рент. Во, Наш дом тогда стоил тысячу долларов в месяц, я помню. Ну да, плюс-минус так они и стоили, где-то 30-35 тысяч. В каждом дворе как сказка, да? У всех какие-то свои цветочки, деревья, красота. Самое главное, что это центр города, это улица наклая. На тот момент была очень популярная улица, да, то есть Джамтин. Джамтина была кроха, крохотулька. Конечно. Вообще Джамтина фактически нет. Моя жизнь была на севере, я на севере работал, ты на севере работал. Бассейн. И у этого бассейна мы устраивали первые креветкопати наши. На канале есть видео креветкопати. Культуру этих креветкопати Мы придумали здесь. это манговое дерево? Да. О -о -о. да. А вот наш небольшой уютный домишка. Он одноэтажный. Сейчас его там забетонировали все внутри и покрасили в белый. Он был такой более пастельных цветов. Была травка. Вот там внутри даже байки мыли. Есть как будто бы второй этаж, но это на самом деле просто веранда. Наверх. И вот сразу у входа слева было мое рабочее место. Я там монтировал передачки для телеканала. Вон напротив был дом, где жил какой-то владелец автосалона или может менеджер автосалона машин типа спорткаров и у него был павлин который по утрам и будил нас всех что ты нашла подсобное хозяйство красота какая ну первый год я жил в этом доме совместно со всеми спали работали гуляли на работу да так и было по сути там было к сожалению, дом занят, нельзя зайти в него посмотреть, <смех> показать, как он устроен внутри. Но там все достаточно просто. Сразу со входа большой холл, который совмещен с большой кухней и три спальни. А Одно, в одной спальне спал я совместно с кем-нибудь там две кровати стояла. Такая у нас была общага. Я, получается, с утра просыпаясь, А просыпались мы от громкой музыки, потому что у нас, наш а, начальник тоже жил в том доме. выходил в зал, врубал музыкальный канал на полную громкость. Вот, мы просыпались, я выходил из комнаты и уже как бы на работе, мог в шортах дойти или в трусах дойти до своего рабочего места, сесть, включить компьютер и работать сразу весь день. По этой улице много различных всегда кафешек, тайских и европейских ресторанчиков, макашниц. Гест-хаусы есть, в мы мастерили людей, те, что не помещались к нам в дом. Если кто-то приезжал к нам поработать на сезон или в командировку, так как называется. Допустим, у нас вот в этом жили два парня из Магадана тоже, ребята, радио-диджеи. И они приезжали сюда снимать со мной передачу про профессии Таиланда и ночную жизнь Паттайи, Паттайе. Nightlife Паттайя, мы клубы там. Показывали все, которые есть. Ну, или тех, которых вы смогли которые договориться. Были. Да, которые были. Ресторанчики все есть до сих пор. Везде мы тут кушали. Тут же были рядом массажки. Я думаю, она до сих пор есть. Сейчас просто закрыта она на карантин. Ну, и самое главное, в начале 27 сойки была, да и есть сейчас, столовая, где мы познавали все блюда тайской кухни столовая у нас просто была на въезде в нашу сойку поэтому мы кушали все время здесь но как оказалось спустя время я узнал что вообще сюда полгорода города ходят и потом уже поездил много по таиланду попробовал различные варианты приготовления тайских блюд я должен сказать что здесь готовят наиболее такой средний правильный вариант без каких-то специфических уклонов куда-либо ну а на следующей остановке мы едем в центр города к магазину Бикси Экстра. Или как раньше назывался Карпур. Мы передвигаемся по бичо до перекрестка с центральной улицей. Где и поворачиваем. И уже по центральной, через два светофора, мы доезжаем до торгового центра Big Экстра, Extra, как он сейчас называется. Но в прошлом это был магазин другой торговой сети, французской Carrefour. И здесь есть рядом Сойка, которая называется Сой Юми. И у нее тоже есть второе старое название Сой Паньячан. А точнее наоборот, Юми это старое название, а Паньячан это нынешнее почему я на этом акцентирую внимание Потому как по вот а, этим моментам зачастую можно определить насколько давно здесь человек живет если он а, знает карфур которого уже сколько нет 10 ну, лет да, да, он, то значит он здесь сторожил в Паттайе. потому что мы даже после того как Бикси экстра появился еще в течение наверное лет 5 по привычке называли этот торговый центр карфур 11 сойка паньячан и здесь находится много Апартаментов. Да, они их громко называют апартаменты, хотя на самом деле здесь комнатки еще меньше, чем та, что была у меня самая первая. И это второе место проживания. Тани. Да, здесь мы жили уже долго, здесь три года мы прожили в квартире. Ну, ты жила сначала, а потом я присоединился к тебе. Да. Было так. Вот наша розовая. Чемпу апартмент назывался. Чемпу это розовый на тайском. Теперь это Ю апартмент. Ю апартмент, Ключи выдали. Да. Это другая страна, да? Да. Угу. Поду стороны. А, да. Леонардо Ди и фильм пляж отдыхает просто вообще от этих ночлежек. Она же не розовая. Я так хотела, чтобы она была обратно-розовая, Ну, смысл, да, тот же самый. Ну, это не наша, давай так тебе откровенно Нет, скажем. Нет, все на ту сторону. Да, да? то есть, да-да-да, тут две лестницы, да. лестница в той, как сказать, в том юнице, в соседнем. Да. Ну, в общем в общем и целом, все прям один в Размер один. тот же самый, наличие всех кроватей, столов, стульев, все то же самое, туалетик, крошечный. Я очень часто рассказывала, что в туалете душ прямо над унитазом, то есть моешься там, где попадется. Сейчас, она сказала, эта квартира стоит 4000 в месяц, при длительном контракте тоже 3 500. А стоила тогда? Ну, мне кажется, тогда стоило 4, -4 500. Примерно так она стоила. Ну, это прям убитое вообще. У нас вообще было классно. У, очень... у нас было классное, да, но это подубитое, но как бы смысл. Ну то есть, я... может она там такая же. Вот, но... Нет, там был такой ремонт, чистенький потолок, все прям вообще было красиво. Да. Девочка, она такая, квартира розовая. Я когда первый раз в нее зашел, думаю, о, -о, -о что за розовое чудо. <с <с... У тебя был также шкафчик. Столик, кстати, как в той квартире, где мы сейчас были. Тоже икеевская какая-то такая. Икеевская, это с улицы, это же с, с зеркалом трюмо. Балкон. С которого было видно как раз логотип торгового центра Карфур. И остальные гестхаусы, которые Таня чего-то называет апартаментами почему-то. Значит, считает, что это ГЭСТы Ну вот это точно ГЭСТы, где мы сейчас находимся в этой комнате Я бы сюда не переехала никогда Несмотря на то, что причина моего переезда с той квартиры, как я сказала, был угон байка uh -huh. И мне нужно было в один день собраться, встать и куда-то уехать Потому что я посоветовалась с тайцами из нашего офиса И они сказали, что ой, ничего страшного, это вообще такая схема распространенная Просто переедь и все ну, как бы Таисе сказали переехать, а встала и переехала в один день. Ну, как бы ты не зарекайся, никогда бы не переехала. вы видели бы вы нашу квартиру в Сингапуре уже после того, как мы пожили в Таиланде, купили свою квартиру в Таиланде, поехали в Сингапур, и там была вот примерно такая же. Что, разочарована, да? Вообще. Здесь же общественная стиралка и типа... Тут была кухня? Да, стиралов не было. А, то есть теперь кухни нет вообще. Да, ну вот такой напротив, я помню, желтая подруга. На другую сторону, замечательным видом стену соседнего здания. Ну, вообще. Пойдем отсюда. Да. О, вот! Вот такими было укомплектовано все. И вот такими телеками. Ну, как бы за ним было, да, эконом вариант до сих пор дешевая в центре города. Да? Ну, понятно, что 15 лет прошло, но все сменяется. насколько насколько он вообще убили этот центре? Понятно. И да. была хозяйка э, тайка, но она была замужем за итальянцем. И, возможно, из-за этого еще кондо так поддерживалась в хорошем, да, виде, потому что сейчас, ну, там тайский-тайский. Там тайский-тайский, и им как бы это вообще, наверное, очень все круто, и они не понимают, чем мы перебираем. Окей. Okay. Вот она, с цветочком. Mm -hmm. okay. Все. Mm -hmm. Чего <laughs> <Все расстроится>. Расстроилась? <laughs> вот поэтому не надо никогда дважды в одну воду, короче, не зайти, нечего шарахаться по старым местам. Мы столько раз проезжали мимо, и вот эти воспоминания, как было классно, да, столько всего было связано. Ну. На самом деле, по факту сейчас такое убожество, что просто даже стыдно. Мы проехали глубже этой Сойки, повернули направо, но там другого поворота нет, ехать только направо можно. И доехали до центральной улицы опять. Поворачиваем налево в сторону Сухумвита. Это было наше самое частое утреннее направление. Долгие годы мы ходили завтракать в Foodland. Foodland ⁇ очень популярный магазин европейских продуктов. Он круглосуточный. Мы здесь раньше закупались вместо всяких бигси. Вот, если успеть до 9 утра, то это завтрак будет 65 батов с вареным кофе. И это самое дешевое, наверное, что есть в городе. Ну, а так 81 матч. Ну Вкусное вообще недорого, да. да ну, не просто дешевое, оно, оно стоит своих да. денег. Также здесь очень классное булочное. С настоящим хлебом. Прям здесь пекут. В смысле, по-европейски -по приготовлено. Ну да, тут есть и серые, и кислые, и сдобные. Ушки вот эти вот все время берем, печенюшки. Ну, тебе честно признаюсь, у меня тоже такое немножко гнетущее чувство, просто почтение, а, этой квартиры, где мы первый год с тобой жили, первые годы. По факту, вот если подумать, как бы, ну, это раздолбайство, да, если сказать культурно. Ведь там немного совсем надо, надо лишь поддерживать чистоту. Ну, то есть сделать какой-то элементарный, отмыть стены, сделать легкий ремонтик. Ну да, я там приклеивала на стены какие-то фотографии, плакаты. И когда я уехала, там было буквально, ну как отскочат да, несколько дырочек, которые нам можно было на них и забить. Но я платила полностью за перекраску всех стен. Рука Естественно, нет, если а? с таким подходом заботиться. Ну это предыдущий хозяин. Так а ты вот, когда там подруга твоя жила, ты заходила к ней, у нее чисто тоже было? Да, они все были в одном стиле, абсолютно все розовые, он поэтому так и назывался. И они все были с одинаковыми покрывалами, то есть с постельным бельем. Очень-очень все чистенькие, красивенькие, чистый потолок весь, прям тут только что побеленный. Ну, то есть по факту иностранец, иностранец, хозяин, иностранец ушел оттуда. Полностью он стал по тайским управлениям, и все скатилось в обычную ну, ночлежку. Да, наверное, и поэтому, скорее всего, там иностранцы больше не живут, потому что уж за... Там не хочется остаться, ты заходишь посмотреть и ты не хочешь там остаться жить. Даже если вот это твой бюджетный вариант, у тебя там на большее нет денег, то есть тебе надо очень бюджетно жить, ты готов к какой-то вот такой вот простенькой комнат но... В этой остаться совсем не хочется, потому что, ну, это убитость. Мы снова едем по улице Наклея а в сторону отеля Лонг Бич. Повернули в 16-ю Сойку. Отличительная черта здесь слева храм, справа школа. Ровен отель Лонг Бич север паттаи всегда считался таким достаточно престижным дорогим районом города здесь были дорогие отели ну не лонг бич конечно лонг бич тоже четверка четверка да? Хороший отель. вот ну окей okay. просто здесь здесь строились кондо очень высокие дорогие премиум класса в простонародье в север города называют манхэттеном по тайским у многих кондо свой прямой выход на пляж кстати в 2005 году когда я приехала в первые же месяцы мы с подругой ехали по этой улице и у меня пытались вырвать сумку до сих пор здесь есть таблички будьте осторожны что могут вырвать сумку после трех лет жизни в той квартире на последнем в месяце, розовой да ну да, в розовой квартире на последнем месяце беременности мы переехали в кондо новый мираж про который у меня уже тонна информации видео на моем канале и на этом канале есть креветка пази из нашего любимейшего кондо мы искали купить у нас было полтора миллиона батов и на тот момент за полтора миллиона батов можно было купить в строящемся проекте студию примерно 35 квадратных метров и мы такую себе присмотрели в кондо даймонд Но мы не хотели жить на стройке да нам нужно было переезжать потому что вот-вот роды на носу мы хотели прям сразу переехать в полностью готовую квартиру и нас привезли сюда показали это кондо Конечно же, мы сразу же сказали, да, я прям вообще влюбилась и сказала, мне больше ничего не нужно, только эта комната. Но продавец сказал, окей, полтора миллиона, сейчас миллион в рассрочку. То есть мы вообще даже не спросили цену на, на эту квартиру, да, да, да. Она, она оказалась практически в два раза дороже, чем то, что у нас было. Два с половиной миллиона бат. Район нам очень понравился, тихий, спокойный, тупиковая улица. С небольшим количеством движения на тот момент не было вот этого конда там. Да, Еще? и меры не было, и пальмы в конце не было. То есть наша улица была мало того, что тупиковая. Здесь был только один отель, Garden Cliff, в конце. И все вот эти кондо старые, которым уже под 40 лет или даже больше. Высотки там, вот эти. Да, все эти высотки, они принадлежат бангкокским жителям, которые приезжали сюда, может быть, раз в год. И поэтому тут была полнейшая тишина. Я слышала очень часто от тех, кто давно живет в Паттайе, что кто с чего начал, тот к тому душой и прикипел. Если мы начали с севера города, то вот это наша, как говорится, one love. И ни на что не применяем. И как бы сейчас этот район уже сильно и расстроился, и стал более оживленный, и стал более экономичный, потому что раньше, например, здесь не было никаких дешевых ни макашниц, ни фруктовых машин, где 3 килограмма манго за 100 батов. Сейчас на Наклое построили ночной рынок. Чтобы окончательно этот район стал примерно как на Джамтене, вторая Джамтиновская и так далее. Сюда достаточно провести еще тук-туки и все. Да, да. Если сюда будет ходить маршрутка за 10 батов, то все, понаедут. Вот наш кондик Новомираж. Напротив вот этой высотки не было. У нас был вид на море, когда мы покупали еще. Да, и Вангамат Тауэр очень дорогой проект. Нас даже заверяли, что он никогда не построится, потому что это очень дорогой проект. Но, ну, тем не менее, справедливости ради, он действительно построился года на три да, позже, чем должен был. С опозданием, но, тем не менее, возведен и очень благополучно сдается в аренду, потому что большие красивые квартиры, за дорого, дорогие, да, за но но зато вот прям на идеально чистом море, в идеально спокойной бухте. И новый Мираж на фоне всех этих новых дорогих кондиков. Выглядит уже, конечно же, подешевле. Но все равно, смотри, какой красавец, да? Да. У него свой стиль индивидуальный. Да. Многолетний несменяемый став. Да, я рассказывала видео, что здесь персонал просто... ну, вот, Как член, разные. семьи, да. Столько детей тут родила, всех знают. Смотри. Вообще полная парковка. Да, все дома сидят. Все закрыто, бассейн закрыт. В этом кондо мы прожили почти 10 лет. Ну, с 9 -го года. И вот в 19-м мы продали да? лет. То есть, лет. 10 лет прожили? Да, вообще. Что? Ножом по сердцу. Это да, я бы сейчас вообще расплакалась под конец этого дня тяжелого. Птицы поют, зелень, тенек, травка. Посмотрите, какая красота. Вообще, просто как в районе. Никаких никогда толкучек, никаких никогда туристов туда-сюда, выезжающих, заезжающих. Но это тоже результат э, цены более высокой, чем обычные Да, и цена, и, да, и менеджмент очень хороший, конечно, и годовую оплату достаточно, достаточно дорогую мы платим для того, чтобы содержать хороших менеджеров. Платили. Да, платили. Ну, из-за того, что все постоянно живут, как бы тоже каждый заботится, это же ведь их родное. Наша квартира здесь была на четвертом этаже, в первом корпусе. Уютная, красивая, чистая. В ней у нас родилось трое детей, и нам она стала мала, тесна. Вот поэтому мы вынуждены были ее продать. Да, только поэтому, в принципе, и продали, потому что она стала нам мала. А так бы никогда в жизни. Как от сердца оторвали. Как от сердца оторвали, да, и это тоже прям... Какая долгая ну, сюда, сюда хоть приятно вернуться, если в сравнении с предыдущими, конечно. что мы сегодня посетили. Ну, Там-то, конечно же... А тут красота. Конечно. Не, ну твой дом где Нет, ты дом, ты симпотный. Дом, дом симпотный, симпотный, да. Жаль, что не смогли зайти. Кастом. Она кто теперь у нас менеджер, да? Кто? Из уборщицы а. менеджера. Да, она уборщицей была много лет. Ну, Потом на... старшей уборщицей была. Да. Потом стала вот, менеджером. Так, что тут осталось? Объявление стало объявление стало все меньше. В месяц 14 тысяч батов. Вот при контракте на 12 месяцев 11 тысяч батов. Да. А Продажа все еще 2 миллиона. Ну, все те же самые объявления, вот прям я их все наизусть знаю. Очень долго люди не могут продать, как и мы долго не могли продать. 250 тоже, видишь? 2500. Только, Только лишь если уступить совсем сильно по цене, как мы сделали. Ну, вот сюда бы я вернулся с удовольствием. Сладкой ноте, купив пирожные в нашем любимом кафе Лабагет. Белое кафе на Nanakwe. Мы, наверное, закончим обзор тех домов и квартир, где мы начинали свою жизнь в Паттайе. Несмотря на то, что мы еще жили там в Даймонде, в Джанпен Бич живем, но это уже ну, такое. Все, что мы сегодня вам показали, это очень романтичные, сентиментальные наши впечатления, которые сегодня неспроста появились. Эта программа не спроста, Это программа неспроста, она да, приворочена к определенной даче. У нас Небольшой сегодня, дате. хотя мы 12 лет уже живем вместе, но регистрация брака у нас произошла несколько позже. И вот сегодня у нас 7 лет. В общем, 7 лет со дня свадьбы мы испытали друг друга времени, пожили 5 лет. А потом решили жениться, и вот это произошло 7 лет назад. Поэтому поздравляю тебя. Я тебя тоже. Все мы пошли праздновать. Вам тоже всем отличного дня. Пока. Ну, а регистрация брака у нас была в Таиланде. И она была плановой <jó> перед определенным серьезным изменением в нашей жизни. О чем мы расскажем в другой передаче. Поэтому подпишитесь, поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Пока.